Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй бадзы и Цымэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом небольшом видео я расскажу еще об одной структуре Цымэнь Дунзя, которая называется «Зеленый дракон поворачивает голову» и которая является одной из самых популярных и востребованных структур Цымэнь. Почему эта структура так любима практикующими это искусство? Потому что эта структура приносит увеличение дохода. А поскольку тема денег волнует практически каждого из нас, поэтому эта структура знакома очень многим практикующим, и даты этой активизации на месяц вперед знает каждый практик. Активизация этой структуры, зеленый дракон поворачивает голову, несколько сложнее, чем активизация структуры, птица падает в гнездо. Тем не менее, мы с вами сейчас рассмотрим несколько способов, с помощью которых мы можем получить пользу от этой структуры. Для тех, кто еще не знаком с раскладом цемендунзя, на этом слайде представлен, представлена карта цемен. Нужно сказать, что структуру цемен-дунзя составляют сочетание небесных стволов. Вы видите, что в этом раскладе есть 9 секторов, так называемых 9 дворцов. И в выделенном красным цветом сегменте вы как раз видите эти сочетания. То есть они есть в каждом дворце, у каждой структуры. Есть свои нотации, свое значение. Структур очень много. Не все они являются благоприятными. Но вот структура «Зеленый дракон» поворачивает голову. Так же, как и «Птица падает в гнездо», о которой мы говорили в предыдущем видео – является одной из самых благоприятных структур. И, конечно, активизируем мы с вами только благоприятные структуры. Наличие благоприятной структуры во дворце говорит о том, что энергии в этом дворце, в этом направлении, в конкретную двухчасовку, в которую построена карта цимэн являются благоприятными для человека. Конечно, для того, чтобы использовать эффективно структуры цемент-дунзя, благоприятные структуры цемент-дунзя, нужно знать некоторые правила, о которых мы говорим на курсе «Прогулки и активизации цемент-дунзя», и на которые я вас приглашаю. Под этим видео вы можете забронировать участие в этом курсе на самых привлекательных для вас условиях. Вы можете перейти по ссылке ниже под этим видео и записаться на этот курс. А в этой карте цемент Дунзя выделены три структуры, но тем не менее только одна является благоприятной и которую можно использовать. То есть все эти хитрости и все эти тонкости мы с вами Будем изучать вот как раз на этом курсе прогулки активизации циментинзя, который уже скоро начнется в нашей школе. И э, давайте поговорим о структуре «Зеленый дракон поворачивает голову» более подробно. Эта структура состоит из двух знаков, из двух небесных стволов – Земли и Огня. Земля Ян должна быть в небе, а Огонь Ян должен быть на Земле, то есть Янская Земля – это верхний небесный ствол, янский огонь это нижний небесный ствол. Что дает эта структура? Медленный старт и устойчивый прогресс. То есть это такое не резкое изменение, но тем не менее со временем ситуация будет улучшаться и улучшаться, и ваши какие-то проекты, может быть, которых вы используете эту структуру, будут развиваться и развиваться, что, конечно, очень хорошо. На перспективу структура зеленый дракон поворачивает голову используется для привлечения денег конечно она приносит дополнительный доход через получение каких-то предложений о работе то есть она привлекает работу эта структура повышает ваш социальный статус потому что вы можете продвинуться по карьере вы можете развить проекты увеличить продажи привлечь больше клиентов то есть она дает деньги через работу. Поэтому те, кто использует эту структуру, начинают говорить о том, что они не успевают обслуживать количество клиентов, которые к ним приходят, и, в общем-то, не успевают отдыхать. Поэтому те, кто очень загружен работой, могут активизировать эту структуру с какой-то периодичностью, для того, чтобы просто не захлебнуться вот в этом потоке работы. В этом раскладе цементунзя. Структура «Зеленый дракон поворачивает голову» находится в юго-западном секторе. Как же мы можем использовать энергию этого сектора для своей пользы? Как мы можем провести активизацию? Активизация этой структуры, как я уже говорила, не совсем простая и требует более специфических условий для ее активизации, для ее использования. И мы с вами рассмотрим три варианта проведения этой активизации. Ну, Первый вариант – это прогулка в направлении действия этой структуры. То есть мы будем сейчас говорить о юго-западе, потому что в этой карте – эта структура находится на юго-западе. Что нужно сделать? Нужно по компасу определить направление юго-запада от вашего дома. То есть ваш дом, либо офис, где вы работаете, взять за точку отсчета и по компасу определить, где находится юго-запад. Во время действия этого расклада, то есть во время этой двухчасовки, нужно выйти из дома. И идти или ехать на юго-запад идти или ехать нужно 20-30 минут конечно мы с вами будем обходить препятствия будем переходить дорогу в положенных местах да? то есть неважно как вы будете идти но конечная точка вашего вашей прогулки то есть то место куда вы придете в итоге должно находиться юго-западе от точки старта и вот э, в том месте куда вы придете через 20-30 минут вы должны остановиться и постоять минут 15 ну можно 10 для того чтобы энергия у вас успокоилась и вы ее усвоили Скажем так, после этого активизация считается законченной и вы можете идти по своим делам. Подробнее о том, как правильно проводить активизацию, вы узнаете на открытом мастер-классе, который у нас будет проводиться совсем скоро. Под этим видео вы можете найти ссылку на этот открытый мастер-класс. Переходите по ссылке, введите ваши контактные данные и к вам на почту придет письмо с уведомлением о дате и времени проведения этого мастер-класса. Где вы узнаете много примеров использования этих структур Цамендунзя и услышите много замечательных результатов, которые получали мои клиенты, наши ученики, которые практикуют это искусство уже несколько лет. Переходите по ссылке и бронируйте участие в этом мастер-классе. Итак, мы с вами. Узнали один из способов активизации. Структура «Зеленый дракон поворачивает голову». Это очень простой и приятный метод активизации. Есть более сложный метод, который предполагает установку активизатора. В секторе действия этой структуры. Здесь есть особые правила для выбора активизатора. В качестве активизатора может быть использована свеча, вентилятор или фонтанчик. И этот активизатор в секторе активизации должен работать 2 часа. И для тех людей, которые находятся в 2 часов с этой структуры, зеленый дракон поворачивает голову, может быть на рабочем месте, и у них нет возможности включить активизатор или пойти погулять, мы можем использовать третий метод активизации. То есть просто провести медитацию в секторе, где находится эта структура. Это не займет много времени, нужна только концентрация на каком-то вашем желании, да, которое соответствует этой задаче. То есть, например, если мы говорим об увеличении дохода, тогда нужно сконцентрировать внимание свое, то есть на несколько минут отключить сознание и подумать о тех деньгах, которые вы хотите получить. Я думаю, что пару минут найдется даже на рабочем месте, и, в общем-то, это можно сделать даже незаметно от коллег просто и использовать благоприятную энергетику этого сектора. В следующем видео я расскажу еще об одной популярной структуре цемэнь-дунзя, которая называется «нефритовая дева стоит у дверей». Эта структура помогает решить проблемы в отношениях и, конечно, эта тема тоже очень важна, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, нажимайте колокольчик рядом с этим видео, чтобы не пропустить выход следующего видеоролика и быть в курсе всех новостей нашей школы. Еще раз приглашаю вас принять участие в открытом мастер-классе по прогулкам и активизациям Цимэндунзя, где вы получите в подарок очень сильные активизации на ближайшее время. Поэтому не пропустите. Переходите по ссылке под этим видео, вводите ваши контактные данные и встретимся на мастер-классе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.